уронили Мишку на пол, оторвали мишки лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Здравствуйте, меня зовут Анатолий Кохан. Я испытал особые чувства, когда узнал о грядущих изменениях в Конституцию Российской Федерации. Эмоционально я почувствовал, что Россия похожа на сломанную куклу. Почему на куклу? Почему на сломанную? Наверное, от чего вообще взялось такое ощущение? Мы очень долго говорили о всяческих политических режимах, о политических решениях, о политической воле. И И дело Ходорковского, рассматривающееся в ЕСПЧ. ЕСПЧ не нашел политической подоплеки в деле Ходорковского. И Ходорковский как-то мило сказал, ну, в общем-то, я тоже как бы стал думать о том, что это, это банальный наезд. И вся эта ситуация случилась именно из-за денег. И мы видим, как меняется Конституция Российской Федерации. Ну, можно было посмотреть там, не без сожаления значит, на принятие такого... Закона Ротенберга. Значит, где на защиту олигарха стала Российская Федерация. Вот. Но потом, потом стала меняться Конституция. Что же мы видим? Конституция для одного человека? Интересно. Никаких социальных преобразований. Ничего. Защита прав одного человека. Ну, наверное, наверное, у него очень много прав, чтобы для защиты его интересов существовало целое государство. Наверное. И вы понимаете, да? Значит, политика как план да, не может существовать э, в группе людей, которые занимаются личным обогащением. Он не может существовать в принципе. Давайте посмотрим на диссертацию господина Мишустина, нового премьера. Совершенно замечательное произведение. Вы можете найти его в открытых источниках. Оппонент докторской диссертации господина Мишустина охарактеризовал это как у него своеобразный подход. Действительно, посмотрим, что же написал в своей диссертации господин Мишустин. Значит, как сделать россиян богатыми? Да, можно, конечно, дать им денег, улучшить их жизнь. Да. Но давайте подойдем к этому вопросу по-другому. У них ведь что-то есть? Да, у них есть неликвидное имущество, это то, где они живут. Отлично! Мы можем сделать их миллиардерами. Давайте поднимем стоимость кадастров. Причем именно на жилье. Именно на то, чем пользуются обычные граждане. Вот два куска земли, которые находятся рядом с друг с другом. Одного кадастровая стоимость 1000 рублей потому что это земли для сельхозпроизводства. А у другого 8 миллионов рублей. Потому что это индивидуальное жилищное строительство. Кто же живет, вы думаете, наверное, это элитный район. Нет, это обычная деревня. Это обычная российская деревня. Uh, да, и смотрите, можно отчитаться, что все россияне стали богатыми. Смотрите, у него есть это, это, это, это, это. Вот смотрите, стоимость какая. Ну, да, кстати, еще надо налоги с ней снять. Так, ну, богатые люди должны платить налоги. Вот так. Такая диссертация могла бы защищена только в России, понимаете, подменить хозяйственную деятельность видимостью хозяйственной деятельности, благополучие видимостью благополучия, это, в общем-то, не решение социальной проблемы, вот. и для этого много ума не надо, этим занимались в общем-то, все мошенники всех времен и народов. Но сделать его за это ученым это слишком. Давайте вообще посмотрим, откуда у нас, допустим, взялось повышение пенсионного возраста. Ну, конечно, есть такие незначимые мероприятия, которые называются G20. Вот. Они регулярно проходят. Там что-то принимают, посредством массовой информации в Российской Федерации объявляет, что ну да, там, ну, там ничего не было, ничего особенного, ничего такого нет. Но, тем не менее, значит, такая вещь, как международное распределение труда, которая, в общем-то, началась после того, как распался СССР, значит, требует постоянной корректировки, чтобы некоторые страны, мошенники, не подгоняли показатели под желаемые. И вдруг случается так, что мировое распределение труда начинает Начинается производить с учетом а, численности трудоспособного населения. Ну как можно и где можно взять трудоспособное население? Да, конечно, да, китайцы, давайте идите сюда, там, ну, но, в общем-то, это не решает проблему. Надо поднять пенсионный возраст. Да, это непопулярная мера. Но ну, пускай лучший народ будет недовольный, но олигархи со своими компаниями получает деньги. Понимаете, о чем я? Опять, опять же, 20. И опять никакого перевода. Естественно, каждая страна должна переводить это сама, если хочет. Опять в средствах массовой информации. Ну ничего, собрались, там поговорили, все хорошо. Вот смотрите фотографии, они пожали руки друг другу. Они сказали да. Заходите на сайт G20, включаете Google Переводчик и начинаете читать. Что такое инклюзивная экономика? Оказывается, странно договорились влечении, о вовлечении людей в. Хозяйственные процессы Значит, они поручили правительству, они договорились, добровольно правительство договорились о том, что они примут все меры для того, чтобы у каждого человека была возможность работать и заработать деньги для того, чтобы жить. Что мы видим? Слушайте, ну что мы опять будем там придумывать что-то с этими людьми, там опять им надо платить деньги? ну вообще у них есть деньги они друг друга переводят давайте их сделаем просто самозанятыми ну да конечно как бы с них еще налоги придется взять ну куда денешься то понимаешь да ну а то не поверят что не работают если налоги не платят так кто же устраивает цирк Значит, оторвали Мишку, этот самый, как там в этом стежке, этот самый, оторвали Мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Анатолий Кохан, социальное правительство. Все делают в этом мире люди и в их руках их будущее. Ваше тоже. Ваше будущее в ваших руках. Спасибо.